Добрый день! Сегодня у нас на распаковке зарядное устройство, он же PowerBank фирмы Litokalo, то есть поставляется вот в такой упаковке Litokalo LEE500, вот такая вот упаковочка, серенькая. Внутри этой упаковки есть мануальчик на английском языке, то есть по основному функционалу, ну и что ожидалось, то же самое на китайском языке. То есть, здесь он осуществляет функции зарядки теста ну и уже без теста Так комплект комплекте поставки То есть, здесь полная есть непосредственно прикуривателю автомобиля, дальше есть сетевой адаптер Ну, длина приблизительно метр может сантиметров 80 то есть стандартная на 12 вольт 2 ампера 240 вольт 50-60 герц европейская вилка есть еще вариант с китайской ну, или американской вилкой так, ну и внутри непосредственно находится само зарядное устройство, то есть стяжные пружины минус здесь плюс здесь, дальше здесь 4 одновременно можно заряжать аккумулятора, то есть ток в зависимости от того какой аккумулятор вы будете заряжать от 300 до 1000 миллиампер да то есть можно заряжать литийные батареи или аккумуляторы так ну и никелем аккумуляторы то есть градация 300 500 700 тысячи. Начинается с 3000. То есть аккумуляторы разного размера, как 800-650, так и обычные аккумуляторы 3А мизинчиковые батарейки, дальше 2 обычные, пальчиковые батарейки так ну и вот у меня есть здесь несколько аккумуляторов это вот пальчиковые ну и 18 650 так ну и когда мы вставляем то есть если в аккумуляторах есть заряд, то он сразу же переходит в режим Power банка. Вот здесь вот мигает. То есть ну и заряжать можно как от одного. Причем он находиться может на любом месте. первой, как во второй, так и в четвертой, то есть без разницы. Так, ну и давайте проверим, то есть есть у меня смартфон, вот он так и есть USB то есть здесь с той стороны есть USB втыкаем так ну и вот он пошел выполнять зарядку то есть смартфон заряжается Так, ну давайте отключим. Так, ну и рассмотрим вариант как зарядного устройства. То есть для этого нам придется подключить. его то есть ну и сейчас в первом варианте говорит о том что нету никаких подзарядок так ну и когда мы установили он сам автоматически определяет что и у вас за аккумулятор необходимо зарядить ну и соответственно он сразу же заряжается указывается заряд через некоторое время будет показываться сколько он забрал в себя заряда ну и время прохождения так ну и сопротивление показывает для того чтобы определить качестве некачественным то есть можно сейчас вот переключать между тем что заряжается Так, ну и можно менять вот режимы, то есть зарядка, быстрый тест, тест и зарядка без теста. То есть зарядка понятно, что он заряжается, быстрый тест, он то есть заряжает, разряжает полностью его, он заряжает, ну и нет теста, то то же самое делать. Ну и можно задавать. Тот ток которым вы хотите заряжать от 300 до 1000 по умолчанию стоит 500 Так ну и в чем заключается непосредственно зарядка это понятно что он просто заряжает ваши аккумуляторы в течение определенного периода времени в зависимости от емкости вашего аккумулятора. Быстрый тест он разряжает током 250 мА, ну и в зависимости от выбранного тока заряжает его. Так, а просто тест, то есть в данном варианте это, он сначала разряжает, снова заряжает, ну и опять разряжает ваш аккумулятор. Так, вот что из себя представляет данный вариант зарядного устройства то есть ну и, и токала достаточно хороший то есть с основными возможностями которые вот показаны на обратной стороне крышки то есть с обоих сторон пластик и с другой стороны есть, два выхода выход на зарядку сетевой кабель ну и выход на как power bank зарядку смартфона либо другого устройства который требуется подзарядить так ну и можно использовать следующие никели магниевые кадмиевые как говорил 2 3 просто размера так ну и литионные батареи 26 шесть пятьдесят 22 6 пятьдесят шесть 500 восемнадцать 6 пятьдесят восемнадцать 4 девяносто семнадцать шесть семьдесят семнадцать пятьсот семнадцать триста пятьдесят пять 16 триста сорок четырнадцать 500 и 10 440 То есть вот это все можно осуществлять при помощи этого зарядного устройства Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих встреч. Всем удачи и до свидания.